Сегодня на ваш сайт заходят сотни посетителей. Большая часть из них уходит, так и не совершив целевого действия. И вы, как, впрочем, и большинство других компаний, ничего не можете с этим сделать. Возможно, у вас уже есть так называемый «высококонверсионный сайт». Но даже лучшие из них выдают максимум до 10-15% эффективности. При этом вы все равно теряете львиную долю ваших потенциальных клиентов, так как не можете вступить с ними в диалог. Мы нашли решение! ВК-трекер — это новейшая технология, которая позволяет автоматически отслеживать и собирать информацию по каждому пользователю, зашедшему на ваш сайт. Подключите систему ВК-трекер в три простых шага и начните отслеживать от 60% всех пользователей вашего сайта. Вам станет о них доступна такая информация, как имя и фамилия, контактные данные, странички в социальных сетях и многое другое. Благодаря ВК-трекер ваши менеджеры смогут легко легко вступить в прямое взаимодействие с теми кто заходил на ваш сайт вау эффект и сделка закрыта зарегистрируйтесь прямо сейчас и наши специалисты подключат систему и произведут все необходимые настройки для вашей компании Дополнительно вы получите алгоритмы работы вашего отдела продаж, профили вашей компании в социальных сетях и графическое оформление вашего предложения. Благодаря этому уже завтра вы получите взрывной рост количества заказов и многократное увеличение прибыли. вк – простой и эффективный способ получать сотни новых клиентов ежедневно. Итак, мы в эфире, коллеги. И сейчас, как вы понимаете, у нас будет выступать компания Tracker. Компания Tracker у нас представляет рынок IT-технологий в России и странах зарубежья. Технология была запатентована в 2015 году и успела охватить практически все регионы Российской Федерации. 2016 год ознаменовался выходом на рынки Евросоюза и стран СНГ. И основная деятельность компании – это разработка программного обеспечения для повышения конверсии сайта как в разрезе пользователей, оставивших заявку, так и числа покупателей. Компания VK Tracker была награждена грантом от компании Microsoft за разработанное программное обеспечение. И об этом нам сегодня расскажет, как все это происходило, как вы вместе с ними можете построить свой бизнес, свою IT-компанию, открыть а генеральный директор компании Никита Шиянов. Поприветствуем его. Никита. Да, Никита уже в эфире. Да, Никита, Никита вас слышно и что сейчас происходит? будет видно, поэтому uh -huh. все отлично. Отлично. Ну, тогда, собственно, стартуем. Да, всем привет. Собственно, уже который раз выступаем на «Битве франшизы и с каждым выступлением интересно отмечать, как, соответственно, идет прогресс компании, потому что с каждым выступлением есть что-то интересное, про что можно рассказать и, соответственно, какими вещами поделиться. Но на старте все-таки у нас здесь идет битва франшиз, важно, соответственно, углубиться в цифры, некие показатели вообще, то есть какие цифры у нас есть сейчас, что у нас было до этого, чем мы там вкратце занимаемся и так далее. Соответственно, обо всем этом по порядку сейчас буду рассказывать. Ну, в первую очередь, действительно, сама компания, разработчик программного обеспечения у нас называется «Монтризал». Что с английского переводится «хочу результат», то есть наша основная деятельность состоит в том, что мы помогаем другим компаниям получать значительно больше клиентов через интернет. А делаем это как раз за счет ряда запатентованных разработок, где основным является технология, которая позволяет определять контактные данные тех, кто на сайт заходил, изучал информацию, но в итоге заявку не оставил. Причем продаем мы не какое-то непонятное программное обеспечение, а продаем готовых лидов, то есть конкретные контактные данные потенциальных клиентов. Соответственно, разберемся более Значит, Один человек с номером, которого мы продаем, стоит для бизнеса 40-83 рубля за штуку. То есть по крайней такой приятной стоимости. За 3,5 года работы нашими клиентами стало более 12 тысяч компаний. Среди них такие известные бренды, как GoBank, Rostelecom, Don'tStroy, Avilon, Fabric Motors, Softline, BMW, Nissan и другие действительно известные бренды. Компания у нас активно растет, где каждый год мы увеличиваемся в несколько раз. Например, за 2017 год оборот главного офиса составил 94 миллиона рублей, что, собственно, довольно... Можно пробить через Росстат, то есть это не какие-то красивые слова, а, собственно, конкретные факты, которые легко можно проверить и убедиться в их действительно достоверности. Соответственно, мы всем партнерам, кстати, помимо прочих материалов, перед еще стартом работы высылаем и финансовую модель, и подробный наш баланс за 15 за 16, за 17 год, чтобы реально перед тем, как там, принять решение о работе, могли бы еще более подробно углубиться, естественно, в цифры, поскольку. В первую очередь, что важно в франшизе, это главный офис, который сам добился результата. Потому что франчайзинг – это копирование модели ведения бизнеса главного офиса. Соответственно, важно, чтобы были хорошие результаты, которые можно уже было скопировать, в своем регионе реализовать и тоже добиться хороших цифр. Поэтому, если вам это интересно, оставляйте заявку, чтобы вам уже в течение диалога могли на почту необходимый материал сбросить. Так, соответственно, движемся дальше. То есть, как я и сказал, вроде есть некий… Цифры, которые звучат внушительно, то есть есть там, есть миллиона рублей работа. Но если посмотреть глобально на тот рынок, где мы работаем, то все эти цифры это буквально самое-самое начало, и крайне крайне низкие показатели относительно того, что реально можно делать. Соответственно, разберемся, опять же, цифры, то есть как работа. Соответственно, есть такая а, организация АКА. Это ассоциативный агентство которые подводят аналитики по интернету, по разным рекламным источникам и так далее. Соответственно, по отчетам ЭТРК, э, э, оборот, э, объем рынка интернет-рекламы в 2017 году составил порядка 160 миллиардов рублей. То есть в полторы тысячи раз больше, чем наши результаты. Еще примечательный тот факт, что рост рынка каждый год, что там 16-17 год, составляет порядка э, 100 Соответственно, это большой рост, это большой рынок, и более, количество потенциальных клиентов в РФ составляет более трех миллионов коммерческих сайтов и продолжает активно работать, поскольку там, интернет победил телевидение, и собственно, компания понимает, что чтобы получать результат, нужно соответственно, активно работать в интернет и через интернет привлекать клиентов. Ну и, собственно, учитывая вот этот действительно большой рынок, который существует и понимание, что самостоятельный рынок мы будем покрывать, его темпа роста, в это космическое количество времени, мы решили запустить вранчайзинг, и, соответственно, помогаем открывать то, что, собственно, мы и делаем, то есть скопировать, скажем, модель ведения нашего бизнеса, дать все эти инструменты как раз нашему правилу, ну и, соответственно, вместе с ним этот рынок окучает. То есть, понятно, мы теряем в марже, то есть если мы привлекли клиента самостоятельно, мы бы с него денег больше, но когда мы говорим про масштаб, то, соответственно, на масштабе и на абсолютных значениях мы выигрываем. То есть есть хорошая фраза, там, что лучше получить, там, 100% от миллиона долларов или, соответственно, 10% от миллиардов. Ну вот, собственно, мы за второй вариант, поэтому и родилась анчайзинговая концепция, где мы обладаем действительно большим опытом и наработками, поскольку там, в компании работают уже там, порядка сотни сотрудников. Соответственно, помогаем запускать чтобы оно работало, привлекало клиентов и ту общую сеть, которую, соответственно, мы строим. Окей, okay. значит, про это мы проговорили, вкратце о цифрах, вкратце о том, почему запустили франчайзинг, как это выглядит. Давайте теперь более подробно разберемся в самом продукте. То есть что же мы продаем и что же является причиной, почему нам там Microsoft дал грант, с нами работают разные крупные компании и так далее. Собственно, мы э, разработали уникальную технологию, которая позволяет существенно увеличивать отдачу от любой интернет-экономии. Вот есть сайт, который занимается продажей нашей квартире. Этот застройщик вкладывает очень много денег в то, чтобы привлечь посетителей на тот сайт, который влечет, там информацию, которая на этом сайте есть. И если их это заинтересует, они оставят заявку. По статистике получается так, что из 100 посетителей заявку оставляет. Только где-то 2 человека. То есть, все остальные люди просто сайт уходят, без банка, без какой-либо связи и так далее. Причем по разным причинам. У кого-то там например, срочно там, потребовалось ему отойти, и он закрыл все вкладки, которые у него были. Кто-то не нашел для себя необходимых ответов на вопросы, кому-то не продал сам сайт. Ну, то есть, есть большое количество причин, из-за которых вот множество посетителей, которые постоянно заходят на сайт, в итоге очень плохо конвертируются в то, что контактные данные, с которыми нужно связаться. Как говорил, что бурно растет рынок интернет-рекламы, и соответственно, сейчас вкладывают деньги и хочет, чтобы реклама в интернете реально давала эффект, реально давала клиенту. И именно это позволяет сделать наш продукт. То есть мы можем определить тех, кто же на сайт заходил и, соответственно, что-то изучал, просматривал, например, положил товар в корзину, но в итоге заказ не оформил, и сайт ушел. То есть мы позволяем, либо там застройщику, например, дать готовых людей, кто, например, писал запрос. Купить квартиру на красной прессе в ипотеку. Зашел на сайт жилого комплекса «Красная пресня посмотрел информацию, но потом с сайта ушел и заявку не оставил. У человека есть интерес, поскольку он вбивал такой запрос, но по одним причинам заявку не оставил. И вот таких людей мы помогаем, соответственно, и поставляем самому клиенту для того, чтобы он увеличил свою поддержку. Значит, здесь часто заходит вопрос вообще в принципе про легальность самой технологии сколько это законно или каких-то санкций и так далее. Значит, у нас технология работает только со сбором доступной информации, то есть только те данные, где пользователи сами разрешили и сделали, чтобы эти данные а, были доступны неограниченному кругу лиц. То есть эти данные индексируются в поисковых системах, эти данные как раз доступны в поиске как раз, чтобы эти данные, то есть это не какая-то секретная информация, а открытая информация, которую сам уже пользователь оставил и согласился с тем, чтобы эта информация была открыта. Соответственно, у нас в нашей компании получена аккредитация в связи за подписью СССР, у нас, соответственно, было даже судебное разбирательство с было как раз разбирается по поводу легальной или легальной нашей технологии, которую по итогу мы, соответственно, успешно выиграли. Поэтому вопрос с легальностью здесь на 100% закрыт, то есть мы четко работаем в соответствии с 52-м того, чтобы как раз не было никаких санкций, не было никаких вопросов. Окей, okay. по этому вопросу разобрались, теперь же а, коснемся тем денег, что, окей, okay, есть интересный продукт, сколько он стоит, как вообще это оплачивают клиенты и так далее. То есть уходим как бы чуть подробнее в деньги. Значит, у нас есть пакетные планы, где клиент покупает сразу определенный абонемент клиента. Например, ваш минимальный пакетный план стоит 25 тысяч рублей. И за 25 тысяч рублей бизнес получает 300 людей, заинтересованных в покупке его товаров или услуг. То есть мы даем бизнесу конкретных людей с телефоном, в данном случае по цене 83 рубля за одного такого человека. При этом, как я и говорил, то есть идет продажа не какого-то универного программного комплекса, а конкретного результата, то есть конкретных клиентов по фиксированной стоимости, и именно это прописывается в договоре. Соответственно, пакетных планов у нас нет: 25, 50 и 100 тысяч рублей – это стандартные тарифные планы. Ну и, соответственно, если у клиента действительно большой бизнес, если у клиента серьезная компания, то у него идет больший объем а, своего а, депозита, то есть он больше проплачивает как раз самих данных, но при этом стоимость одного контактного данного становится меньше, потому что чем больше как раз человек покупает данных, тем дешевле один контакт. Чем больше он тем дешевле цена одного клиента, ставит новый принцип, оптом дешевле и здесь прекрасно работает. Соответственно, по продукту вкратце разобрались, то есть хотелось бы, естественно, рассказать подробнее, показать больше примеров, кейсов и так далее, но поскольку у нас формат довольно сжатый, в рамках диалога про все рассказать будет очень тяжело, поэтому если вам интересно посмотреть кейсы, то есть как этот продукт работает на разных компаниях и дает им результат, на каких компаниях он работает, то есть там посмотреть список, например, 200 наших клиентов и так далее, Тогда оставляйте заявку на франшизу, с вами свяжутся специалисты, все подробно покажут, расскажут и так далее. Поэтому здесь разобрались, ну и давайте двигаться дальше. То есть все-таки у нас речь идет про франшизу. Важно теперь рассказать более подробно про франшизу, почему это действительно интересно с точки зрения франчайзинга, почему, соответственно, здесь действительно стоит запускаться, инициировать работу и так далее. Соответственно, здесь первый блок, про который можно сказать, соответственно, то, что... Есть минимальное вложение на старте, которое у вас есть. Есть поушельный взнос, который сейчас составляет 250 тысяч рублей. И, соответственно, помимо этих денег, ваши вложения на старте будут составлять всего там 50 100 тысяч рублей, которые пойдут чисто на то, чтобы организовать офис, организовать специалистов, которые будут работать в команде, и, соответственно, с ними то есть расходы на старте будут у вас там в районе 300 тысяч рублей, которые полностью вам нужно, чтобы, соответственно. А все остальные вещи, они уже входят в франшизу, то есть мы уже даем и программное обеспечение, и сайты, и рекламную кампанию, и готовую клиентскую базу на первом время работы, и crm системы с возможностью записи диалогов, и, соответственно, скрипты продаж, и базу целевых кандидатов на менеджера в вашем городе, и там система мотивации, промо материала, Ну, короче, все необходимые инструменты, чтобы, соответственно, могли запуститься небольшими деньгами и уже дальше начать, исходя из этого, развиваться. Потому что мы, естественно, понимали, что для того, чтобы реально быстро расти и быстро масштабироваться, не нужно делать какое-то решение, где в нужно вкладывать миллионы рублей, а нужно сделать такое максимально сжатое, поджарое решение, где за небольшие деньги можно действительно круто запуститься, начать развиваться и так далее. Окей, okay. значит, здесь разобрались. Дальше второе важное преимущество, которое есть, это хороший средний чек. То есть, соответственно, средняя оплата от одного клиента, который вам этот клиент, собственно, произведет, составляет порядка 32 тысяч рублей. То есть, соответственно, у нас конкретный платок стал сто. соответственно, в среднем получается 32 тысячи рублей. В итоге, чтобы вам сделать, например, 500 тысяч рублей оборота, вам нужно привлечь всего лишь 15 клиентов. И, соответственно, вас 100 рублей Итого, соответственно, у нас получается, помимо того, что хороший чек, еще и важная такая история как высокая маржинальность бизнеса. Потому что 100 тысяч рублей оборота может быть как круто, так и не очень, если там маржа всего 3-4 процента как есть в каком-нибудь Соответственно, с, если разбирать саму маржу, вы получаете 80 процентов с каждого клиента. То есть, например, вот вы сделали 100 тысяч рублей оборота, из них вы выдачите 100 тысяч рублей в виде роялти в головной офис, еще у вас идет 150-170 тысяч рублей на зарплату, на телефонию, на офис, если вы его открыли, на там, налоги и так далее. И, соответственно, зарабатываете в итоге порядка 200-250 тысяч рублей. Собственно, такой вот маршрут, такие показатели можно только сделать, естественно, в IT-области, поэтому в этом плане, конечно, возможность довольно интересная. Окей, движемся, соответственно, дальше. То есть еще важным таким блоком, который есть, это, естественно, повторные продление. То есть это то, что реально позволяет бизнесу мощно развиваться и, соответственно, делать так, чтобы клиент, который купил у вас программное обеспечение один раз, соответственно, продлевал его в и становился вашим постоянным клиентом. Значит, как здесь все это дело работает? Работает у нас здесь все это по следующему, что ваша задача, когда продажи программного обеспечения, еще быстрее, действительно, Хорошие и лояльные взаимоотношения с самим клиентом. Что под этим подразумевается? После продажи узнать, как у него дела, как у него отработка клиентов, может быть, где-то помочь. Такие простые действия позволяют сделать так, чтобы клиент стал постоянным, ну и, соответственно, на постоянной основе продаж в Окей, здесь разобрались. Соответственно, бизнесу нужны клиенты постоянно, поэтому и продлевать, соответственно, у него также есть потребность на постоянной основе программных услуг. Каждый месяц можете прирастать, прирастать, прирастать по обороту и так далее. Окей, движемся дальше. Еще одним блоком, который мы, собственно, даем, это готовая база потенциальных клиентов, которую, собственно, обеспечивает дополнительный выраст. Потому что у многих бизнесов является действительно большая проблема и следующая. Но как же его продать, непонятно. В нашем случае мы обеспечиваем наших партнеров, готовой базы потенциальных клиентов, компании, которые вот в данный момент сейчас активно рекламируют в интернете и чтобы просто получить одного посетителя на сайт за один клик платят там 100 200 300 и более рублей за штуку соответственно с эфемерный клик они платят там 100 рублей а мы соответственно приходим к ним с предложением получать готового человека с телефонным номером по цене 40, 40, 40, 40, 40. ну что собственно очевидно является очень сточным предложением потому что кому не нужны эфемерные все нужны клиенты с телефонами, и особенно это нужно по максимальной низкой стоимости. И это именно то, что мы с вами сделаем. То есть они про сложные какие-то IT-технологии, и про вполне понятные конкретные вещи. которые то крупная компания, как, например, Тинькофф Банк, компания с специализацией долларов, миллиарда долларов, так и, соответственно, какой-нибудь ИП э, Васикин, который, соответственно, занимается строительством, которому нужны клиенты на ремонт. Соответственно, каждый из них, каждому нужны клиенты как раз. Просто в одном случае это огромное количество клиентов, в другом случае там несколько клиентов, которые они, в могут переварить. Соответственно, движемся дальше. Следующая важная часть является то, что э, сам продукт, сама технология уникальна, то есть она не имеет каких-то конкурентов, не имеет аналогов. То есть продукт официально запатентован в Федеральном институте промышленной собственности. Так что единственный вариант он купить либо у вас, либо у вас. Соответственно, нет возможности того, что клиент будет как-то долго выбирать, искать тут одна компания, другая, третья, десятая и так далее. У него здесь нет, так скажем, этого выбора, и это круто помогает в продаже, естественно. Соответственно, здесь у нас как получается, что возможность продажи продукта для наших партнеров идет не только по территории конкретного города, но и по территории РФ. По территорию всей России, по территории СНГ, по территории, соответственно, в том числе и других стран мира. То есть, как это все дело работает? Наш продукт – это не бургер, наш продукт – это не автомобиль, где вот нужно обязательно прийти вот физически потрогать что-то. Наш продукт, соответственно, что можно показать лично, экран компьютера, что по скайпу общаться, провести демонстрацию программного обеспечения и так далее. Отсюда, соответственно, есть крутая возможность из своего города продавать по куда более обширной территории, на базе, иметь больше возможностей по монетизацию, ну и по заработку денег, соответственно. А более того, здесь часто спрашивают следующее, то, что типа, вот то есть у вас есть возможность продавать по всей России, но не будет ли пересечения между действующими предстоятельствами. А здесь у нас, собственно, история следующая. То есть у нас перед тем, как с тем-то клиентом связаться, вы этого клиента типа добавляете в CRM-систему. Соответственно, вы вам все систему добавили, он за вами закрепился. Закрепился за вами, никто другой с ней связаться не сможет, поскольку это уже ваш клиент, который за вами закреплен. Все. есть тем самым у вас есть конкретный эксклюзив по клиентам, вы спокойно привлекаете новых клиентов, вы не переживаете, что ваших клиентов там кто-то заберет и так далее. Все, что вам надо, если клиента четко с ним работать, закрывать сделку, и, соответственно, тогда их проблемы, клиент будет за вами на постоянной основе Значит, здесь опять же разобрались, соответственно, разберемся дальше, что еще стоит подробно рассказать. Подробно стоит рассказать еще и про 23-дневную программу обучения, потому что действительно это является очень важным блоком, поскольку участок нам приходят из других сфер бизнеса и вообще переживают, а смогут ли они разобраться и начать эффективно работать вообще в этой области. Нужно ли быть здесь каким-то суперпрограммистом или маркетологом, или иметь эти знания и так далее. Значит, здесь важно понимать, что у нас та область, где, соответственно, естественно, есть большая составляющая IT, но эту большую составляющую IT закрывает главный офис. У вас есть блок, которым вы, собственно, полноценно занимаетесь, это блок продажи. Вам не нужно думать о продукте, о технической поддержке, а, этим все закрывает головной офис. То есть ваша задача, которая есть, это заниматься продажей программного обеспечения. Более того, вам из базы потенциальных клиентов помогут. То есть ваша задача, она именно в организации продаж. Вот и все. И если мы говорим про организацию продаж, смотрите, наши клиенты, это тоже не супермаркетологи, это тоже не суперпрограммисты. Это, соответственно, люди, которым нужно обозначить следующее. Сколько им нужно заплатить денег, что они за эти деньги получат, а, зафиксирован ли результат договора. Если это четко донести, на языке выгод тогда с удовольствием будет работать. А уже нюансы как раз. Если там наоборот уходить какие сложные вещи, то хрен скорее не купит, потому что не поймет, что ему там что-то какую-то непонятную очень историю предлагает. Поэтому задача упрощать и, соответственно, каких-то вещей, где вам тут нужно годами разбираться, нету. Мы все упаковали в 23-дневную программу обучения, где там, наши м -м, специалисты, то есть за вами закрепляется где-то команда из 6 специалистов. Каждый из которых обучает своей теме, своим навыкам за 23 дня, соответственно, проходите от этапа, где мы, соответственно, не были в это направление, как то, что у вас запущены представительства, вы, соответственно, по каждому из блоков можете спокойно двигаться. Вот еще одна такая мощная история, которая есть, есть у наших партнеров, которые позволяет им делать хорошие продажи, это, соответственно, возможность использования, соответственно, бренда и портфолио клиентов. Здесь ключевым является, естественно, портфолио клиентов, поскольку стандартная реакция на наш продукт у бизнеса будет так. вау, действительно, это интересная технология, действительно интересный продукт, но стоит вопрос, а кто ему же используется, а как это можно проверить? И у нас есть возможность прислать любому клиенту портфолио наших действующих компаний, то есть где уже а, подключена наша технология, чтобы клиент мог лично со своего компьютера зайти и убедиться в этом что, например, на сайте Ростелекома стоит код нашего продукта, на сайте банка Ренессанс Кредит стоит код нашего продукта, на сайте там, Донстроя стоит код нашей технологии, ну и так далее. То есть дать конкретные факты, которые подтверждают, что эта технология действительно пользуется, она полезна, она дает хорошую отдачу для многих крупных бизнесов и так далее. То есть вы используете все наше клиентское портфолио спокойно как раз для массовых продаж. Второе, вы используете еще и головной офис, поскольку мы от себя даем, гарантийное письмо на ваше юридическое лицо, на ваше IP, что все услуги, которые вы продадите клиентам, будут контролироваться главным офисом, и, соответственно, если что, мы с этим услугами окажем за, соответствие нашего партнера. Это важный блок гарантии для клиентов, потому что если вы приходите с свежей IP, естественно, там клиент будет переживать, когда вы ему достаточно 500 тысяч рублей, что вам нужно поплатить это в реале. Здесь нужна контактная гарантия, и компания, соответственно, где он понимает, что есть какие подтверждения, и здесь мы помогаем нашим проявительным письмом, которые блок скрывает. Окей, собственно, по неряду преимуществ мы это разобрались. На самом деле, я говорю, тема крайне интересная с точки зрения бизнеса. Про все хотелось бы рассказать подробнее, но поскольку тайминг довольно узкий, поэтому если вам хочется про это подробнее вот все углубиться, каждому из блоков пройти, тогда, собственно, оставляйте сейчас заявку, для того, чтобы как раз по вашей заявке связались наши специалисты, более подробно вот вам по каждому пункту, соответственно, начать рассказывать, объяснять, чтобы у вас все полное понимание, вся картинка сформировалась. Мы, ну, соответственно, тогда продолжаем двигаться дальше, значит, еще вкратце, что вам нужно будет делать. Как я и сказал, техническая часть дается, техническое обслуживание клиентов дается, где брать потенциальных клиентов дается. Ваша задача организация отдела продаж. То есть вы подбираете себе двух специалистов, в которых 15 тысяч рублей, все остальное привязано к продаже. Офис на старте да. желательно, но если, так скажем, хотите запуститься минимальными кастами, начать с того, чтобы просто в удаленной промоте подберете себе первых специалистов. Соответственно, организовали вот такой отдел и прорабатываете, прорабатываете, прорабатываете ту базу которая есть, и выкрутируете специальных клиентов клиентов 10. Вот это ваша основная задача, это то, чем вам, соответственно, надо заниматься, это то, на чем вы, собственно говоря, будете разрабатывать деньги. У нас есть более подробное описание, как это выглядит. У нас вот, там финансовая модель, план, стратегия действий, календарный план запуска, конкретное описание обязанностей, предстоятельства. Но я говорю, чтобы об этом подробно узнать, прислайте непосредственно свои данные, свой телефон, вам позвонит из наших будущих менеджеров, предстоятельств, про это расскажет. Ну а сейчас вкратце разберем про, наверное, какие-то спецпредложения, которые у нас есть по нашей франшизе. Значит, у нас есть сейчас реально... Ряд определенных очень крутых плюшек, которые, соответственно, даем на старт работы. Значит, первое, это то, что, соответственно, у вас есть возможность сойти в охране. У вас есть, сейчас 250 рублей, 400 тысяч рублей. Если мы говорим про пакет план за 400 тысяч рублей полный, то мы сейчас даем возможность начать работать этому пакетному плану в а, рассрочку, то есть вы со старта платите 200 тысяч рублей, а остальные деньги вы заплатите уже с результатов, то есть когда пойдут уже продажи, когда пойдут определенные а, результаты, вы, вы, вы будете спокойно выкрывать те оставшиеся деньги, которые останутся по для пакета ну, смс Далее, на старте мы дадим вам готовую базу потенциальных клиентов на 3000 компаний. Соответственно, вы будете обеспечены реально хорошим полом тех потенциальных компаний, которые вам надо сконвертировать в реальных клиентов. Далее, вам помогут практически с блоком подбора персонала. То есть мы дадим готовую выборку из 100 резюме с готовыми контактными данными и так далее специалистов по продажам в вашем городе. Ну и, соответственно, последняя штука, но крайне важная с точки зрения работы, это то, что мы сейчас собираем отдельную фокус-группу, которую будем по новой системе как раз запускать где личный контроль за вашим представительством будет у непосредственно исполнительного директора компании. То есть мы сейчас сделали новую программу обучения, ускоренного запуска и ускоренного выхода на результат, где, соответственно, целью стоит на четвертый месяц выйти на результат в более чем 500 тысяч рублей оборотом, соответственно, там, в прибыль 200-250 тысяч рублей. Соответственно, вот по этой новой, ускоренной модели мы сейчас предлагаем спуститься. Если вам все это интересно и хотите подробнее погрузиться в это направление, возможно, посмотреть финансовую модель, возможно, пообщаться с действующими партнерами, то заходите на сайт, оставляйте заявку, вам пришлют подробный бизнес-план, часовой видеообзор франшизы, разные другие материалы, которые, в общем, все, что нужно для того, чтобы можно было принять решение и во все более подробно углубиться. Тогда еще я вижу, соответственно, есть ряд вопросов, которые, соответственно, можно разобрать. Так, разберем тогда вопросы, мы будем прощаться, поскольку я уже смотрю, у нас остается где-то полторы минуты, тогда вкратце по остальным вещам будем разбираться. Так, мне интересны условия и подробности. Ну, собственно, Ольга, оставляйте тогда заявку, то есть там все подробно расскажет, потому что здесь нужно погружаться подробнее, то есть у нас снято только там 4 часа видеоматериала с рассказом о разных блоках в нашей франшизе. То есть как все запускается, какая, что конкретно входит в франшизу, как это работает, обзорное вообще видео про компанию. Ну, мы много чего сняли, чтобы реально можно было подробно разобраться в нашем направлении. Так, дальше, соответственно, как решается вопрос о новых стандартах по защите персональных данных Евросоюза. Да, мы знаем форму GDPR, соответственно, с которой выстраиваем также работу. У нас готова юридическая схема под это направление. Благо, у нас здесь есть председательство во Франции. Поэтому это отдельный блок, который у нас также решен. Поэтому если хочется узнать подробнее, оставляйте заявку, чтобы собственно, в этом можно было более подробно углубиться и собственно, разобраться по каждому из этих блоков. Поэтому здесь изучайте это более подробно, чтобы вся информация сложилась. Окей, соответственно, тогда у нас получается по основным каким-то темам я рассказал. Соответственно, теперь от вас зайти на сайт, оставить заявку, зафиксировать за собой спецпредложения по франшизе, которые есть, пообщаться подробно со специалистом, получить комплект материалов, все это дело подробно изучить. Ну и, соответственно, после этого становиться партнером, начинать работу, потому что сейчас очень крутое время для старта. То есть сейчас компания уже выросла до определенного размера, когда есть много крупных клиентов, которые с нами уже работают. То есть уже продукт довольно легко продавать. Но при этом есть еще и огромный рынок компаний, которые не покрыты, которых которых нужно заходить, с которыми нужно работать и так далее. Поэтому, соответственно, всем спасибо за внимание. Ну и, соответственно, ждем вас в нашей команде, в нашей команде предстоятельств. Да, Никита, большое спасибо. Спасибо огромное. Все очень четко, грамотно, отлично просто. Все, супер, до свидания.